Доброе утро, дорогие друзья. Вчера вот переворошил семьи, забрал то, что можно было и начал кормить. Начал кормить, и приобрел такие кормушки. Эта кормушка ставится в гнездо, в нее помещается 3 литра. Вот, есть семьи, которые ограничиваю, просто ставлю. Две таких кормушки, как диафрагмы, по бокам. Вот, и здесь получается 6 литров. Есть У меня еще кормушки, Actually, не есть кормушки. Получила вот позавчера кормушку. От друзей из канала деревенская жушка тут вот, вот ребята сделали такую кормушку он 12 рамочные улей а я вчера ливанул сюда 8 литров вот, и сейчас тепленького сиропчика долью и посмотрю как вообще ведет себя пчела в кормушке вот, вам покажу может быть есть какие-то у меня или у вас нарекание мушки но на мой взгляд очень удобно удобно по той причине что допустим мне вот нужно уезжать а я знаю что семья у меня здесь сильная на 12 рамках пчела налетела в сироп вот я им сразу ливанул они заготовили корм корм заготовили и для себя Соответственно И для какой-то более послабее семейки Ну что, вот они ну, Сколько тут оставили? Литра два, наверное Так, а давайте посмотрим Что там внутри творится ну О -о -о. Да, берут берут берут девочки И, ну, сейчас вам покажу очень интересно ступеньки сделаны здесь ступеньки сделаю сделаны, сделаны. Сейчас. вот сюда-то прикололись молодцы саша 5 плюсом вот как пчела берет ступенькам поднимается ну, Что я вам сейчас ливану девки еще лейку вот у меня тут 10 литров есть так сейчас я придавил тут одну две Так, девочка ну-ка давайте вы в гнездо что там такое не понял так давайте аккуратненько чтобы вас не придавить ну все-таки одну придавил, но она выйдет сейчас. Ну-ка давай беги, все, беги, все. Так, ну и ливануем сейчас, сколько здесь еще поместится? Блин, пчелки на залетали у меня в сироп. Вот он как раз и тепленький, они получше будут брать его как говорится ну уже сейчас все готовится к зиме да удобненько вот еще десяточка сюда Только пчелы здесь натонуло у меня много ладно это я сейчас вытащу ну вот такой вот небольшой обзорчик Сильники. Это скорее, чтобы сироп, может быть, не так остывал, что ли. Ну, удобно. Я думаю, даже, что я не одну семью так закормлю. Вот эти семьи, они сильные, хорошие. В принципе, они заберут, да, за два дня заберут, если вот вчера уже они 5 литров забрали. такой вот небольшой обзорчик пошел работы много сейчас всем всего доброго до свидания